приветствую всех из финляндии сегодня я хочу рассказать вам как собирать ступени ну то есть это мой случай и он только лишь частный ни в коем случае не подходит для всего и всегда но как вариант можно выбрать то есть это по сути парящие ступени которые не имеют под собой никакой опоры в отличие от российского скажем так строительства и то что я вижу вот почему-то я не могу понять почему но любите оставлять открытым выход то есть горизонтальные ступени у вас есть, а под ступенок не делать. То есть это выглядит, на мой взгляд, ну как-то странно, как минимум. Э у нас ни в коем случае такое не делается. Я про лестницы уже рассказывал, это небезопасно. Во-вторых, э ну, эстетически это тоже ну, как-то как не совсем смотрится. Значит, суть в чем? В том, что когда есть несущий каркас, и у нас всегда в проектах идет терраса плюс одна ступенька то ступени как правило они такие парящие и уже здесь грунтом нужно будет приподнять и так далее то есть подход к самой по себе ступени но мы делаем по одной ступеньке и они парящие бывает и две но это уже за дополнительное после того как мы собираем каркас и террасы основные да, мы сразу сразу уже у нас в проекте понятно где у нас будет ступень и, соответственно, мы делаем. Делаем ее э, в нескольких вариантах. Вариант номер один – это под три доски. Ну, доски у нас 95-е примерно. Ну, грубо говоря, 30 ступенька идет, да. И очень часто последнее время стали просить под четыре доски делать. Поэтому, ну, скажем так, это такая оптимальная. Четыре, конечно, будет всегда лучше, удобнее ну, наступить и идти. Легче немножко. Не надо семенить. Поэтому под 4 доски. Для этого под низ каркаса из 150 доски именно импрегнированной. То есть для террас у нас всегда используется только импрегнированная доска. Никаких там простых, которые просто покрасили по месту какой-то пропиткой. Это не то немножко. То есть это материал, который должен находиться на улице. Он будет постоянно на улице, под снегом, под дождем и так далее. И, соответственно, там должен быть состав не тот, который укрывной, просто покрасили для цвета, для вида. А тот, который именно загоняются в камеры, сушится древесина, откачивается оттуда, ну, создается вакуум. И потом при помощи аэрозоля запускают, и то есть она начинает просто как губка впитывать. То есть это, ну, такие процессы. Цель в том, что как, как и шпалу, скажем, да, как сварить ее. Ее варят, там она долго лежит и она напитывается. Вот то же самое примерно происходит и здесь. Естественно, цвет потом уже уходит от солнца и так далее. То есть потом покрывать маслами все равно придется. Но это такие мелочи. Шаг каркаса террасы идет примерно 600 миллиметров по осям. Можно сделать меньше, но больше уже делать нельзя. В моем случае, конечно, сделано где-то 65, но просто это... Ну, 5 сантиметров я ж не буду тут для себя еще изобретать велосипед. Поэтому просто у меня 150 миллиметров... Ой, 150 сантиметров идет ширина ступени. Из-за этого, там, как расположилась, как и что, я собирал террасу не по проекту, а просто как по наитию. Идет, идет, и, ну, как бы решил одну проблему, потом решал другую. И, соответственно, у меня не было каркаса мне не хватило сделать сразу когда я собирал каркас основной террасы то мне пришлось уже поползать под террасой в обычной на работе мы делаем просто уже как у нас в проекте есть и понятно где будет лестница ступени мы собрали основной каркас затем мы делаем каркас для ступеней и потом только уже начинаем зашивать то в данном случае у меня все через одно место произошло. Но это, как обычно, у самостройщика всегда так и происходит. Это нормальный процесс. Поэтому я сделал здесь немножко чуть-чуть пошире у меня и так далее. То есть не соблюдаю я там 60. Я где-то сделал... Основная терраса у меня идет через 50, хотя могу мог делать через 60. А здесь у меня чуть-чуть больше получилось по ступенькам. Но на жесткость это никаким образом не влияет. Все надежно и так далее. То есть принцип такой, что под... Скажем, к несущему каркасу Потом подставляется снизу еще Каркас И это, скажем, 150 доска Террасовая о, террасовая Импрегнированная для каркаса 150 на 148 на 48 Толщиной Соответственно, шагом 600 Ставите, она должна Выйти, сделать у вас Вам нужно просчитать вылет, который у вас будет Плюс откинуть крышку торцевую, потому что вам тоже нужно будет поставить. У нас чаще всего ставится, если одна ступень, то тогда ставится 200-я крышка. Не 150-я, а 200-я. То вот этот размер и плюс еще туда у вас должно зайти под террасу. Ну, в данном случае я зашел на три как бы каркасины. То есть крайняя и еще 2. Завел туда дальше. То есть это считать. У меня... По идее, полтора метровые где-то э, каркаси найдут. Поэтому ну, вот, около полтора метра нужно сделать такую. Смысл заключается в том, что нужно сделать подвесы. Под вот эти направляющие каркасу делается подвес. То есть, ну если скажем, 150 плюс 150 это 300 миллиметров. Напилив... Ну, напилить нужно кусочки из обрезков. Либо от каркаса террасы, либо это будет от... Самих по себе террасовых досок Только единственное, когда вы используете толстую То вы можете, ну, каркас От каркаса доски Куски То тогда вы можете с одной стороны фиксировать Если вы используете террасовую доску Они тоже импрегнированы и так далее Не боятся влаги и толщина у нее 28 миллиметров да, То тогда уже мы ставим с двух сторон просто террасовые доски Зажимаем этот подвес. Вот и все. И получается конструкция воздушная. Но вам нужно сделать, по большому счету, крепление. Одно, второе, ну, желательно и третье сделать. То есть, если у вас пойдут по 600 миллиметров каркас, да, то будет двух достаточно, по идее. Но у меня идут через 50, и я посчитал так, что мне, как бы, по полтора метра туда заходить нормально должно будьте очень внимательны с размерами посидите и почертите достаточно много нужно подумать что зачем будет следовать потому что вот этот вылет насколько вам необходимо насколько обрезать это все зависит от того как вы будете поступать если вы ставите крышку именно из каркаса изначально вам ее нужно отсчитать, но вам нужно приводить к лицевому виду поэтому Разложите просто террасовые доски, как они у вас пойдут, и уже тогда занимайтесь математикой. Не забудьте, что, допустим, как в данном случае, первая доска, она набегает на нижние, да, и поэтому нужно от этого отсчитывать, как сминусовать еще эту толщину и потом вот этот размер, который будет с четырьмя досками, и плюс здесь торцевая. То есть, ну, то есть нужно подумать немножко, математикой позаниматься. Первый раз это будет немножко неудобно, скорее всего, но это нормально. Обшивку ступеней мы начинаем с торцов, с боковых. Их мы обшиваем за заподлицо, скажем, сверху каркаса и заподлицо с передним каркасом. Обрезать это все, ну, в моем случае я режу, стараюсь по месту, потому что все, что вы будете резать по месту, это будет более, ну, как бы, эстетичная одна линия, такая единая, ровная, целая. Затем делается передняя крышка тоже с верхом заполицо с каркасом, но ее уже делаю с вылетом по 5 миллиметров в каждую сторону. То есть одну я могу отторцевать и вторую обрезать по месту, либо как бы там по-разному, разные вариации, кому как удобно, в общем, так и делаете. Верхняя крышка тоже самая, потом она собирается, получается, она с выпуском по 5 миллиметров в каждую сторону чтобы было ну сгладить можно было не, некие погрешности э, в досках там или разворотах ну как у вас там получится то есть и эстетичнее ну больше больше нравится когда выступающие части есть конечно же выбирайте способ э, тот когда вы еще собрали каркас основной террасы и сразу делаете ступень тогда будет намного намного легче нежели как я потом еще и лазить под ней это благо у меня есть место лазить под ней если бы не было места то конечно я бы скорее всего докупил просто каркаса сразу и тогда бы делал Но у меня получилось так как получилось это все-таки для себя поэтому я всегда говорю что когда для себя можно много скидок себе сделать и на что закрыть глаза а на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч!